Здравствуйте, друзья! Мне часто задавали вопросы, как можно получить детку орхидеи фаленопсис, не используя цитокининовую пасту. И вот у меня произошло чудо. Я получила две детки орхидеи. Это уже не случайно, значит, способствовали условия. И вот о том, какие условия поспособствовали, я вам сегодня и расскажу. Вот, на этих двух орхидеях без всякого стимула без всякой помощи с моей стороны появились две детки видите здесь детка уже такая прекрасно вылезет, большая и на этой орхидеи, пожалуйста вот тоже листики детка растет как видите они не очень Красиво выглядят, к сожалению. В помещении, где они находятся, идет ремонт. У меня нет возможности каждый день находиться в этом помещении. И поэтому полив происходит случайно. Вот в этом году были такие перепады с поливом в две недели а то и три недели в квартире на солнышке там попадали прямые солнечные лучи, чьи. жарко было и вместо цветоносов цветоносы переродились в такие детки никому не советую повторять здесь видите большие, сильные корни, поэтому орхидея спокойно выдержала. Вот. Если слабая орхидея, можете получить не детку, а может погибнуть даже материнское растение. Вот так можно получить детку. Растение спасается от плохих условий содержания и выпускает себе замену. До свидания, до новых встреч!